Привет, меня зовут Ярослав и в сегодняшнем обзоре мы с вами опять-таки вернемся к игре кладоискатели. И сразу скажу, что проект работает уже. Вот Давайте перейдем на главную страницу и посмотрим. Проект уже работает 74 дня. Это один из немногих хайпов, проектов. Точнее, даже не так. Это один из немногих админов. Не знаю, один там он их или несколько. Если несколько, то возьмем во множественном числе. Один, одна команда из немногих администраторов, которые вот как раз таки в хайп проектах, которые работают честно. Как бы странно это ни звучало. Любой проект он работает а насколько мне не изменяет память от полугода и сейчас мы видим на счетчике 74 дня это значит что по минимальным даже стандартам которые были до этого которые они показывали проект еще даже половину своего пути не прошел те люди которые зашли в этот проект со старта но ну вот я в первый день видеоролик записал смогли бы заработать уже ну как минимум 30 процентов мы возьмем первый тариф это 5 процентов чистой прибыли а если мы его разделим на 74 дня а 12 дней то мы получим а, более 66 кругов мы смогли бы сделать а там дальше открывались и последующие тарифы и так далее и так далее и проект до сих пор работает проект до сих пор приносит прибыль мы вернулись в аккаунт перешли в раздел карта именно тут мы делаем инвестиции зарабатываем и, и сразу скажу что сделано тут все в игровой манере то есть тут надо даже какие-то действия совершать вы не только сюда инвестируете и получаете прибыль но но еще и окунаетесь в игру. Давайте расскажу, что вам надо сделать. Вам надо определиться с суммой инвестиций. Сейчас для всех игроков будут открыты четыре поля. Для игроков, которые с первого дня начинали сюда инвестировать, первое поле только было открыто. Стоимость его 250 рублей. Вы заходите, тут нажимаете купить. Ну, естественно, перед этим пополнить аккаунт и все. И открываете поля, тем самым выбиваете монетки. Тут указано сумма которую вы получите и также вам выпадают ключи золотые vip ключи нужны для отдельных уровней это бонус уровней в которые мы тоже инвестируем я сегодня покажу вам как они выглядят также когда вы первый раз покупаете карту вам выпадают серебряные ключи и постепенно собирая эти ключи вы можете переходить на следующие уровни сейчас мы видим 4 открытые это по мере развития проекта они уже автоматом открываются для всех ну вот на первом уровне были серебряные ключи для того, чтобы открыть второй уровень. На втором также серебряные ключи для открытия третьего. И так далее. Вот если мы перейдем на третий уровень, то мы видим, что я уже второй круг на нем иду. И то поле, где раньше был бы ключ, оно теперь перечеркнуто. То есть тут теперь крестик, потому что для последующих открытий серебряные ключи не надо. Как же мы тут получаем доход? Нам надо раз в 24 часа заходить и нажимать на пустое поле. Я их уже открываю по порядку. Тут мне пишут, подождите 1 час 8 минут. А, то есть, 24 часа еще не прошло. До этого времени остался 1 час 8 минут 25 секунд. Но по возможности надо делать это максимально... Точно, то есть ровно 24 часа прошло, я знаю, даже некоторые люди ставят будильник, 24 часа прошло, они заходят в эту игру и нажимают, открывают вот этот замочек и у них выпадают монетки. Вот мы видим, первый раз выпало 5%, потом 15%, это все от стоимости поля, данное поле, первый уровень стоит 250 монет. А дальше второй уровень, третий, и так потом, когда у нас открываются все уровни, мы просто раз в 24 часа заходим и забираем отсюда монетки а на первой карте есть бонусная локация эльдорадо это как раз таки когда вы собираете три таких золотых ключа и у вас есть возможность зайти сюда вот звездочка горит и нажать купить эту локацию стоит она тысячу рублей и приносит доход в 30 процентов на следующих картах на следующих страницах также есть такие бонусные локации они уже стоят подороже это для тех инвесторов которые готовы вложить более крупную сумму денег и вы эту Тут также открываете поля, единственное, что тут нет уже никаких ключей, у вас вот эти все ячейки, они в общей суммарности принесут вам 30% дохода. В общем, проект хороший, я надеюсь, что он проработает более чем полгода, а это 180 дней. Напомню, что сейчас проект на стадии работы уже 74 дня, мы можем посмотреть, что 15 миллионов выплачено и 14,5, даже чуть более тысяч человек зарегистрированы на данном сайте. Я более чем уверен, что эта статистика не накручена, потому что этих админов уже в хайп индустрии знают, все следят, ждут их проекты, и я очень рад, что я попал на старт этого проекта. Поздравляю вас, мои зрители, которые зашли вместе со мной, поскольку у каждого сейчас, вот на данный момент, есть возможность полностью выйти из проекта и забрать прибыль 50%. процентов. Ну, это как минимум, по моим подсчетам. Ну, а я продолжаю дальше инвестировать в данный проект. По мере открытия уровне и буду покупать новые, потому что, по моим ощущениям, проект еще, ну, столько же, как минимум, должен будет работать. Не забывайте о рисках, это всего лишь мое мнение, проект может закрыться в любую минуту, чего бы мне очень не хотелось, но всегда помните о рисках. Играя в такие игры, как хайп-проекты, кладоискатели это тоже, безусловно, хайп-проекты, финансовая пирамида, вы всегда рискуете и вкладываете только те деньги, которые, ну, вы, можно сказать, не боитесь потерять, от потери которых, у вас не обрушится жизнь, вы не пойдете брать кредит и не останетесь жить на улице. Ну а на сегодня все. До скорых встреч.